Приветствую вас, друзья! Вы на youtube канале Все для Клева. Сейчас у нас вторая часть. У нас, как по-прежнему, в гостях на YouTube канале ты Константин. Он у нас мастер. мастер, рыболовного... -мастер может? Нет, у нас мастер рыболовного спорта и член сборной Украины по фидерному спорту. Поэтому у кого у него узнать все тонкие нюансы, связанные с рыбалкой и прикормками. И вот во второй части мы разберемся именно с ликвидами. Для чего они? Как их можно применять? С чем мешать? Какие самые любимые? В общем, Костя, расскажи, пожалуйста, о них. Все, что ты знаешь. Потому что нашим подписчикам нужно знать все. Хорошо. Друзья, здравствуйте. Повторюсь, кто не знает, меня зовут Грищенко Константин. Тема ликвидов. Очень сложный вопрос для новичков, для людей не искушенных, рыболовной ловлей в целом. Многие не понимают, для чего они нужны. Вообще целесообразность использования. Скажу я вам, что они нужны. Они очень сильно выручают как спортсмена на соревнованиях, так и обычного любителя. Потому что они позволяют нам словить больше рыбы. В чем э, суть вообще этих ароматов? Они что, дают больше аромат, чем уже есть заложенный аромат в какой-то конкретной прикормке? Зачем он вообще нужен? Да, вы абсолютно правы. Ликвиды э, – это более концентрированный запах, по сути, в жидкости. То есть, э, используя ликвид, э, заливая его в ваш состав, вы делаете прикормку более ароматизированной. В любом случае. А даже... нужно ли это делать? Это делать нужно за исключением ситуаций, когда рыба вообще не активна или вы не знаете, что в этом водоеме происходит и что там работает. Потому что работа с ликвидами это очень инту, интуитивное, в принципе, действие. То есть вы работаете с тем, на что вы до этого поймали рыбу или то, что вам посоветовал кто-то. Потому что если вы приедете ловить, например, там, карпа летом и замешаете кориандр с большей вероятностью, это вам только помешает, чем поможет. То есть ликвид. Позволяет нашей прикормке быть более высокоароматизированной, что изменяет кислотность в воде, что дает рыбе звоночек о том, что здесь есть что покушать. Костя, ну хорошо, а они как-то определяются, весенний ликвид, летний или на какую-то рыбу конкретнее? Вот как вы. Ну, условно, от производителя ликвиды в принципе не определены под время года, под температуру воды. Но я по своему опыту условно опять же разделил вам и попробую это донести начнем мы с таких весенних ароматов то есть весна делится на два разряда это весна когда рыбы еще нету вообще вода холодная прозрачная и ликвид может в принципе даже помешать за исключением если вы уверены что например как у нас в регионе что чеснок работает по карасю с самой ранней весны то есть вы в этом уверены вы его льете а если же уже вторая стадия к этой весны, уже вода более теплая, рыбка активная, тогда можно смело использовать ликвиды, пробовать это делать. Опять же, сразу оговорюсь, использовать ликвиды в случае, если вы не имели опыта, лучше частично. То есть у вас есть, там, например, 2 килограмма прикормки. Вы можете из этих 2 килограмм взять там полкило готовой смеси, определить какую-то небольшую емкость и разбавить это все ликвидом непосредственно там это позволит вам в случае если это не работает не испортить весь основной корм если же это сработало вы уже доароматизируете остаток и работаете с этим полную сессию начнем с наших ароматов есть у нас миндаль миндаль отлично работает по плотве это плотвийный аромат в принципе наверное даже все сезоны узкоспециализированы по плотве но я его определил весну кориандр корица то есть это такие остренькие специи, классные штучки в работе с лещом, с густерой, с плотвой. Это излюбленные ароматы, в принципе, этой белой рыбы. Весной. Весной, но опять же, это условно, то есть лещ отлично реагирует на кориандр и поздней осенью, тоже по холодной воде, угу. и даже летом, но летом уже я бы побоялся немного. Чеснок, опять же, хит нашего региона отлично работает по карасю в случае когда он работает по карасю тарани он не мешает на нашем к примеру, дистри то есть она тоже его очень охотно употребляет и даже карпу он тоже не мешает а наоборот его привлекает спортикс это в принципе универсальный аромат по белой рыбе начиная от плотвы заканчивая карпом это наверное основной аромат вот я бы взял его и кукурузу это основные ароматы, которые в любое время года будут работать. Хорошо, а что это? Испортит? Что там, чем он пахнет? Что это? Давайте нюхать. Давайте. Это чью-то мы прикормку тут нюхаем. Ну ничего этим. страшного, не мы испортится так быстро. Закроем. Ну понюхайте Ну, печеньем пахнет. Пахнет печеньем и карамелькой. Да, Легкий да, оттенок. То, То есть. есть это сладкий, условный запах, который всегда работает. Это получается, как карпа карась пахнет. Вот а, да, и... он пахнет, знаете, топленым молоком, Воу, вот этим печеньем. Да, он да, пахнет, да, да как да, карася, да. вы абсолютно правы. Сюда дошло. А? Сюда дошло. Да. а? Есть также амина. Этот сироп нацеленный, он сладкий, и он нацелен на ускорение пищевых процессов рыбы. То есть она его ест, изрядно гадит при этом, и ест его снова. Поэтому классная штука, которая выручает. Это получается на лето? Да. Это мы уже плавно перешли на такую а. теплую воду. Давайте ограничим ее вот так вот. Так. Есть у нас карамель. Отличная тоже штука, универсальная. То есть я бы ее даже со спортиксом немного сравнил. То есть сладкий, универсальный аромат, который работает по всей белой рыбе. Шоколад. Это излюбленный аромат леща, от которого также не отказывается и плотва. То есть это реально лещевая классная тема. Пробуйте, будете довольны. Mm -hmm. Есть у нас мед. Также я не могу подытожить, что мед работает по какой-то одной рыбе. Это универсальный аромат. Все рыбы любят сладкое, поэтому от меда они также не отказываются. И есть такая вещь, как кукуруза. Ну, я думаю, большинство рыболов знает, что от консервированной кукурузы, в принципе, еще ни одна рыба, наверное, не отказывалась, если брать из мирной. Поэтому этот сироп очень универсальный, позволяет... Вот если вы едете куда-то на реку, на настоящий водоем, не знаете, хотите сделать более высокоароматизированный корм, но не знаете, что сделать. Смело можете использовать кукурузу, не прогадайте 99,9,9,9. Костя, если это весна-осень, да, это лето, то это какие-то, может быть, индивидуальные варианты или что это? Да, это, опять же, я по своему опыту условно выделил. То есть это, как по мне, отличный узкоспециализированный лещевый аромат. Называется он Бразом, имеет он такой, достаточно сложную ароматику на самом деле, поэтому берите, будете нюхать, кто выиграет, советую, пользуйтесь. Пользуйтесь. То есть это тема, которая поможет вам по лещу в 99% случаев. Также есть у нас горох. На самом деле горох можно также отнести к универсальным ликвидам, но это правильно, все-таки более такая карповая тема. То есть это аромат, который привлекает карпа, привлекает карася, то есть по средней и крупной рыбе. Поэтому летом тем более, это отличная добавка, как минимум, в нашем регионе. Да, особенно на Днестре, вообще, да. горох, это тема номер один. Еще, кстати, каких-то лет 7 назад э, все ловилось только на макушатнях, а потом люди начали массово кормить горохом, рыба привыкла, и теперь с удовольствием ест горох. И осталось у нас два таких ликвида, как Big Fish и Skoplex. Это сладкие, э, даже ягодные ароматы. Э, наверное, все-таки отнес бы их к карповым. Они также будут работать по белой рыбе, но... Пробуйте, кто хочет поймать карпа целенаправленно, берите, заливайте, вкусно пахнет, будете сами пахнуть вкусно и и будете с рыбкой. Так что, ребята, пользуйтесь. Понятно. Скажи, пожалуйста, вот почему-то в емкости 250 миллилитров это специально так сделано 250 для какого-то определенного объема прикормки или или как оно? Смотрите, ну, на этот вопрос мне сложно вам ответить, так что, поскольку я не технолог, как минимум, как у них развивалось. Но, ну, как я предполагаю, это такой объем, который позволяет использовать эту смесь, ну, по моему опыту, этот ликвид, на смесь в размере, наверное, 5-6 кг. Угу. То есть, если вы делаете средний замес корма, 2-3 кг на рыболовную вашу сессию, вы смело можете выливать пол пузыря нашего ликвида, если вы уверены в его работе. Если вы не боитесь им, наоборот, ухудшить положение. Но обычно только в плюс все. Как вам советую заливать непосредственно ликвид в корм? Также я вам говорил, что можно ароматизировать частично его. Если вы уверены, опять же, заливаете полностью всю смесь. Возьмите этот ликвид, вылейте его в какую-то емкость с водой, перемешайте и заливайте уже непосредственно ароматизированную воду, увлажняйте ваш корм. Что это нам даст? ликвид э, растворится он станет менее концентрированный в объеме воды но э, ароматизация корма будет более равномерная Костя, теперь расскажи, какой самый любимый ликвид из всех тут представленных ну смотрите, как, как обычно определиться мне весьма сложно э, давайте я определю три, такие топ-3 ликвида ну, давайте. Э это будет это будет, это будет наверное все-таки выберу я два универсальных это будет карамель я и пользуюсь этим ликвидом и на соревнованиях очень классный действительно универсальный это будет кукуруза как минимум у нас в регионе потому что у нас кукуруза везде работает и это будет скопекс, скопекс да. да это будет скопекс это такой сладкий тоже ягодный аромат То есть, как вы видите если выбрать там топ-3 мой да конечно ранней весной там по плотве я бы взял там например корицу кориандр попробовал но вот если бы вы мне сказали костя Едь ты на дачу и, и сиди там два года. Возьми с собой три ликвида. Я бы взял третий. Друзья, ну вот теперь мы стоим перед вами на коленях. Вот. Вы на одном, да. я на двух. Да. И пытаемся вам показать, как правильно нужно замешивать прикормку. И как правильно добавлять этот ликвид. Потому что это очень важно, чтобы не испортить эту прикормку. Правильно? Да? Конечно. Поэтому, Костя, давай показывай и рассказывай. Друзья, прикормку будем увлажнять водой. Это самый главный аспект. То есть мы пожертвовали вот такой вот пачечкой моего одного из любимейших давайте выберем три правила для замеса прикормки первое правило пачку от прикормки вы не выбрасывайте как минимум на берегу везете с собой домой кладете в машину суете в карман это уже ваши вопросы как вы будете делать поскольку если вы ее выбрасываете на берегу друзья можете это видео не смотреть наверное теперь по добавке ликвида в целом по увлажнению это второй такой лайфхак нельзя увлажнять прикормку сразу до полной готовности только в том случае если вы ее замешиваете в десятый раз и вы знаете что килограмм прикормки пьет у вас 250 миллилитров воды или там 400 миллилитров воды тогда вы можете это делать если нет лучше разбейте на три этапа первый этап это такое обильное увлажнение там процентов 70, грубо говоря И два этапа совсем по чуть-чуть То есть вы увлажнили корм на 70% Дали ему постоять 10 минут Пока занимаетесь своими делами Потом доувлажнили еще вот так вот налили И потом смотрите, что произошло Если нужно, доувлажнили в третий раз Поэтому сейчас что мы будем делать Мне сложно будет замешать Показать вам на одном килограмме Мы, во-первых, берем наш ликвид Это что у нас? Это у нас миндаль Дайте понюхать Нюхайте знаете, чем этим пахнет? А, Амаретто, вот с этим ликерчиком. Да, да, да вот Женский ли... Ли... Ли... ликерчик. Мы берем, у нас здесь килограмм, мы берем столько водички и добавляем столько же нашего ликвида. Ну, условно. С учетом того, что вот этого на, на 6 литров да? Да, ну сейчас как бы, ну я на самом деле сейчас бы, Где? вот, показано. То есть я где-то одну так, да? четверть, одну треть, да, где-то добавил. То есть я сейчас, в принципе, не боюсь этой ароматики. Я знаю, что она нам не помешает, а только поможет. Поэтому я это сделал. Потом размешиваем наш ликвид, потому что он все-таки густ, густой. То есть у него вязкость выше, чем у воды. И у нас наша водичка превращается в вот такую вот субстанцию. Чайчик. Но да. пить не будем. После начинаем добавлять непосредственно в корм нашу воду как это делается легким но уверенным движением руки вы увлажняете корм сейчас нам надо дать ему постоять для того, чтобы наша фракция... То есть, что сейчас происходит? Это основная ошибка, это третий лайфхак. Основная ошибка рыболовов, которые ну, мало пользуются прикормки, прикормкой. Когда вы только увлажняете корм, вся фракция, то есть, что такое фракция? Это все вот эти сухарики, печеньки, все добавки, вот эти постанчинки красненькие, кусочки кукурузы. Они не пропитываются водой. Они просто облиты водой сверху и образуют сверху такую слизкую оболочку. То есть, что это дает? Вы лепите корм, он у вас лепится, но он у вас, по сути, сухой. Если вы в таком виде будете корм давать вашу точку, он весь будет вот так вот всплывать и уходить ниже по течению. Поэтому мы дадим нашему корму постоять, набрать влагу, так сказать, напиться. А после продолжим увлажнение. То есть, это через минут 15, да? Да, 10-15 минут будет вполне достаточно для этого корма. Если бы это был какой-то карповый состав лучше бы, конечно, было сделать это с вечера для того, чтобы вся фракция основное уложение сделать с вечера, чтобы вся фракция набрала в себя воду, распухла. Вы просто увидите, что грубо говоря, если вы замешали на водоеме, через здесь минут у вас будет в ведре столько корма, если вы замешали с вечера корм карповый на утро у вас будет столько корма, потому что он набухнет, его станет больше. Угу. Так Хорошо. что ждем. Ждем 15 минут. Так, ну что прошло у нас в принципе не 15 минут, а 10. Костя сказал, что в принципе достаточно этих 10 минут. Вот посмотрите, что у нас получилось. Да, то есть корм у нас впитал влагу, он немножко поднялся, грубо говоря, как тесто. Теперь он у нас хорошо лепится, но я хочу его доувлажнить еще больше, потому что нам в данном случае понадобится более увлажненный корм, который будет доходить до дна и уже на дне вырабатывать, а не на приводнении кормушки начинать свою работу. Я бы посоветовал, если, друзья, у кого-то есть сито, что из себя представляет? Они могут быть разных модификаций. Вот у меня их целых три. Двух, 3 и 4 миллиметровых для разных случаев жизни. Я бы посоветовал после первого-второго уложения если будет третье, пробивать корм через сито. Что это позволит? Вот если вы приблизите, смотрите, у нас в корме есть вот такие вот комочки. Видите, вот они. Если бы я делал замес шуруповертом, вот таких комочков бы не было. Что они из себя представляют? Это... Более увлажненные частички корма, которые сбиваются просто, когда вы мешаете рукой. То есть они мокрее остального корма. Видите, они вот, что из них получается. А если мы сейчас этот корм пробьем хотя бы через 3 мм сито, мы выровняем эту фракцию. И у нас весь корм будет относительно ровно увлажнен. Это очень важно. Поэтому ну, сейчас... Для чего это важно? Что, что произойдет, если... <смех> <смех> у вас будет ровная работа в кормушке. Смотрите, например, у нас сейчас сколько комочков. Вы забили корм, у вас с кормушки частички начнут выплывать ровненькие, да, такие, фракции. Так. А потом кусочек, вот, вот такой вот кусочек вывалится рядом. Или вообще останется в кормушке. Да, или останется в кормушке, и вы его протянете обратно, стянете со своей точки и рассредоточите рыбу. Угу. Поэтому это очень важно. это правильный замес прикормки, который дает вам понять, что вы хотите добиться по механике от нее. Так что пробиваем. пробиваем. Так, у меня троечка. Вот у меня троечка. Костя, а какую именно надо использовать тройку, четверку? Ну, в карповых кормах достаточно четверки, в кормах мелко и среднефракционных вот видите сколько комочков смотрите да, да, да. в кормах мелко и среднефракционных достаточно будет 3 миллиметров и в кормах для ловли на вот смотрите как красавица прикормка и в кормах для ловли настоящих водоемов где вам нужен активный состав который будет создавать какой-то лифтинг точки да, там мультику, да? да там нужно нужно двухмиллиметровая сита мало того что оно Здесь все равно есть эти комочки, да, но они стали гораздо меньше в разы. Если вы пробьете через двойку, они станут еще меньше. Но если бы я сейчас пробил через двойку, у меня бы осталась часть фракции. Вот эти печенюшки, вот эти кукурузки. Если бы я ловил ранее весной, когда была холодная вода и рыбе нельзя было перенасыщаться, я бы пробил через двойку их просто выкинул. Оставшиеся сверху частицы крупные. Но так как сейчас уже у нас теплая вода, тарань ест все, ей нужна эта фракция. Мы пробиваем через тройку, разбивая при этом комочки. Но фракция остается в корме. Так, хорошо, мы сейчас будем довлажны, да? Да, мы сейчас доувлажним. Наш корм постоит еще немного. И после пробьем еще раз через сито. И получим правильную рабочую смесь для ловли в данных условиях. То есть, ну вот по опыту, скажите, а сколько примерно воды нужно для того, чтобы залить прикормку фидерим? Там где-то больше, где-то меньше? Да, где-то больше, где-то меньше. Зависит это от э, вида прикормок, от фракции в первую очередь. Но э, в принципе, ну делайте за основу где-то 250 миллиграмм воды, угу. миллилитров воды. То есть это должно вам быть как за основу ну, стаканы бывают разные. сейчас смотрите что друзья получается вот я еще не пробовал через сито корм наш немного до он вроде бы как пушистый но при сжатии он дает вот такой вот плотный комок то есть до дна этот корм будет доходить когда мы будем набивать кормушку. не забывайте что рука это рука, а корм мы в руке на дно не несем, а несем мы его в кормушке и степень сжатия в кормушке будет все-таки выше, так как при сжатии в кормушке корм будет упираться по бокам, а здесь вы его будете закрывать поэтому этот корм позволит эта прикормка, такая его механика позволит доходить до дна а там уже вырабатываться друзья, вот такие вот лайфхаки от нашего спортсмена, от нашего чемпиона Одесской области и очень рад, что Костя на нашем канале рассказал всем нашим подписчикам все свои секреты. Я думаю, что у него еще остались несколько Конечно. секретов, которые он расскажет в следующих наших передачах. А Надеюсь. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы к Константину, обязательно пишите в комментариях под этим видео. Не стесняйтесь, если есть вопросы, задавайте. с удовольствием, буду вам отвечать. Поскольку чем больше людей будет находиться правильно ловить рыбу, придут к спорту, тем выше будет конкуренция и тем выше будет уровень рыболовного спорта в Одесском регионе. Да, и не забывайте подписываться на канал Все для клёва и на канал Константина Грищенко. Ссылочку и, Александра оставит. Да, оставим. я оставлю ссылочку. И вот теперь уже точно мы все вот это вот всё разыграем. Вместе с ликвидами, вместе с прикормками. Друзья, напоминаю вам, что в первой части видео проходит розыгрыш. Мы разыграем 8 комплектов прикормки с ликвидами. Определим победителей. С Александром встретимся 19 апреля в 19.00. И в прямом пусть вам повезет. эфире, конечно же, в прямом Прямо эфире. эфире и пусть вам повезет. На YouTube канале все ли клево. Всего доброго, друзья. Всем удачи. Пока.